Дальше. К сожалению, Оранжевый. такие уроки Нет, проводят вчера. в единственной школе. А ведь они помогли бы миллионам слепых. И опять одиночка подвижных. Будет ли его судьба благополучнее Голубой. супругов Кирлян, Кулешовой Дальше. и многих других? Дальше. Оранжевый. Правильно. Дальше. Голубой. Правильно.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 Какой цвет, Ростислав? Синий. Сережа? Ого. Правильно. Сережа чуть-чуть ошибся, синий цвет. Сейчас я тебе напишу слово, а ты прочтешь его.